Если Драконикус хочет выжить в этом мире, ему нужно знать пару важных правил. Первое. Ты не похож на окружающих. С этим ничего не поделаешь, просто смирись. Эй, можно мне пойти в школу вместе с этими пони? Ты не пони, Мираж. Ради твоего блага ты должна оставаться здесь. Мои справочники о существах драхоникусы изучены меньше всего. Этому нужен толчок. Теперь, когда у тебя есть сила, пользуйся. Второе правило. Не доверяй пони. Или мулам. Я. Я Мира. Ладно. Или грифоном. Они никогда не платят. За работу. Псам, драконом. Э, погоди-ка, не верь никому. Дай-сюда! Здесь. Это территория Дракона. Но это не так. Не так, но... Ты думаешь, что можешь просто заходить сюда, когда хочешь, и делать все, что захочешь? Если ты не получил то, что заслужил... Соберись силой. И последнее и самое важное правило – никогда не останавливайся.